Меня зовут Юлия. Я бы хотела оставить отзыв о приобретенном коттедже в коттеджном поселке Seaside Village. Конечно, одним из основных критериев выбора для нас это была непосредственная близость к морю. 10 минут пешим шагом, и ты, в принципе, на одном из самых лучших пляжей Черноморского побережья. Кроме того, конечно, нам очень удобно, что данный коттедж будет сдаваться уже с готовым ремонтом. Мы не будем тратить ни время, ни наши драгоценные, Силы на какие-то там ремонтные работы и какие-то другие действия, которые, конечно, не хочется, чем, соответственно, не хочется заниматься. Ну и в-третьих, для нас, как для семьи, у которых трое детей, очень важно зональное пространство. У коттеджа очень классная планировка, есть определенные зоны, и у каждого из нас есть какая-то такая личная зона, личное пространство, что для нас, конечно, немаловажно. Что касается самой сделки... Она нам очень понравилась, у нас был прекрасный менеджер, ее звали Вероника, она нас все нам показала, объяснила и поселок, и в принципе всю сделку она провела от и до, помогла нам с документами, с оформлением, мы в общем-то очень довольны. Всем рекомендуем жить на море.